Всем здрасте. я вот здесь по такому поводу, как бы требуется помощь в покупке автомобиля, если есть у кого помощь, это может помочь. Все контакты оставлю в описании, можете позвонить, уточнить там что-то. С вот. Новым ну, годом всех, я думаю, найдутся люди, которые могут или хотят помочь мы копим с супругой на новое авто. Вот. Ну Но так как кредит не получается взять из-за ипотеки, у нас ипотека приходится копить. Копить это будет очень долго. Вот. И хотелось бы ну, не то чтобы хотелось бы. Ну, а хотелось бы попросить его с помощи. То, чем может, поможет. Там. Без разницы на какую машину. И желательно, конечно, новую. Нашу, не нашу, там без разницы вообще. Лишь бы накопить на какую-то. У нас работа связана. Едем далеко за 30 километров. На машине проще допираться. И дети тоже, в больницу туда-сюда. Вот так вот. Если есть желающие помочь, помогите, пожалуйста, накопить на новую машину. Я думаю, найдутся такие люди, которые могут помочь и хотят. Вот так вот. Всем спасибо заранее. Ждем. Все контакты оставлю в описании видео. Вот. Звоните, пишите. Будем ждать помощи. Будем обратиться больше некому. Просим, кажется, у всей страны. Всем спасибо. Будем ждать.